всем добрый день сегодня очередная распаковка связаны тоже со светильником который уже был на моем канале но под другой торговой маркой в данном случае торговая марка андуер и пришел светильник вот белого желтого и цвет RGB красный зеленый синий тот же самый светильник но по другим именем когда рассматривали светильника пиксель я говорил что выпускает один завод а раскладывать по разным коробкам с разной комплектацией в данном случае данный светильник андоир w 140 rgb пришел из российской федерации шел ну, достаточно долго там долго отправляли около 16 дней составила ну, практически две недели пришло это все в нормальном состоянии в сером пакете как видите доставляла не почта россии ну и соответственно минимум разрушений упаковки ну и соответственно живой находится товар внутри дать смотреть что находится внутри как он доехал, хотя не занимаюсь, как он доехал. И что из себя представляет светильник. Такой же он, как сейчас вот у вас отображается справа. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Shops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Ну, такая вот такая упаковка. Здесь вот написано, мануфактура Tom. Топ, это и магазин такой есть китайский дальше здесь продемонстрированы те же самые характеристики температура двух с половиной тысяч до девяти тысяч дальше аккумулятор 3.7 вольта но три сто миллиампер часа hci control и здесь тоже и это все произведено ну, и здесь изготовлено что в китае так, с другой стороны у нас есть характеристики, опять все те же самые, то есть у нас 140 светодиодов, из них белого цвета 49 штук, желтого 49 штук, ну а RGB 42 штучки, CRI 95+, ну опять температура та же самая 2500 до 9000 киленов, максимальная мощность 8 ватт, зарядка происходит при помощи кабеля Type-C, и угол светильника 120 градусов и аккумулятор опять 3.7 вольта 3100 милиампер час вот такая вот у нас пришла коробка давайте вскрывать вот что у нас находится внутри тот же самый кабель как видим ну, здесь его длина где-то около ну, 80-90 сантиметров кабель у нас usb type-c и usb-a. зарядного устройства нету для того чтобы заряжать, но можно воспользоваться стандартной зарядкой для смартфонов, либо есть у меня на канале зарядка у Green, можно ей тоже воспользоваться для того чтобы зарядить этот светильник. заряжается около четырех часов. вот есть вот крепежный элемент, еще раз повторяю, подставляется разными вариантами, и здесь вот данный крепежный элемент при помощи которого можно установить на холодный горячий башмак в зависимости от того что у вас за устройство куда вы будете закреплять это либо рик, либо камера соответственно риги холодный башмак на камере это у вас идет горячий башмак для того чтобы устанавливать фотоспышку ну, внутри кстати опять находится инструкция два типа языков китайский и английский, каждый выбирает свой понравившийся и читаемый язык, ну, либо смотрят соответствующие картинки, как комиксы и дублируют, либо, если хотите перевести что-то, берем смартфон, переключаем в Google Translate и наводя камеру, вам все это благополучно переводится. Вот такая вот коробочка, так внутри здесь ничего нету и сам светильник. Но вот, светильник такого же качества, здесь есть резьба 1,4 дюйма, двух сторон можно устанавливать как вертикально данный светильник, так и горизонтально, как и в прошлый раз, здесь вот есть тоже заглушка для холодного башмака, чтобы закрепить еще один светильник, и здесь вот отображено, во-первых, цветовая температура в виде градусной, шкалы от 0 до 3000, от 0 до 3 это 60 градусов, здесь вот кстати в отличие от предыдущего варианта продавца ими не было, здесь стоит андувер, стоит марка данного светильника ну и принцип тот же самый, здесь есть usb type-c для того чтобы заряжать дальше переключение различных режимов, там процентное соотношение сколько вам нужно, здесь включение и то же самое переключение режимов Давайте включим. Ну, вот, как видите, то есть он включился. Здесь отображается информация. Можно уменьшить процент. Интенсивное свечения от 0 до 100, Демонстрируется зарядка. Точно так же. Ну и меняется сцена, Тоже можно менять. Сейчас он здесь разноцветный строп. Дальше просто строп. Дальше пульсация. Ну и так далее. То есть, тоже так же 20 режимов. Можно их применять для различных сцен, чтобы записывать видеоролики. И то же самое, свечение. То есть здесь есть теплый, холодный по отдельности и так далее. То есть вот такой вот светильник. По сути, это клон данного светильника. Изготавливается все на одном заводе. Ну и в результате поставляется различными торговыми марками для того, чтобы реализовать на рынке.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 Итак, я вам продемонстрировал возможности светодиодного светильника для видео Android W 140 rgb который является клоном Apixel и позволяет осуществлять различные сценарии по записи видео по цветовым решениям Каждый делает свой осознанный выбор, я свой осознанный выбор сделал Информацию предоставил вашему вниманию, выбор только за вами